Это Маруся, умная колонка, очень хороший девайс для вашего дома, для вашего ребенка и для ваших животных. Вот по поводу Маруски, э, Маруся, Солнышко, расскажи мне сказку. Не знаю такой сказки. Могу предложить «Краденое солнце», о «Рыбаке и рыбке» или «Чудесное путешествие Микса с дикими рысами». Маруся, подожди-ка. Маруся, расскажи сказку конек горбунок Могу предложить «Золотая черупа» и... расскажи сказку конек горбунок Ставлю сказку конек горбунок Видишь, он из он архива «Гостелерадиофонда». радиофонда. реклама. Кстати, Хотим сразу сказать, это не реклама. Нам никто ничего не проплачивал. Да. Просто... Это действительно очень крутая вещь. За свою цену. Она стоит дешевле, чем стоит Алиса. А по, по функциям то да, то же самое. Она... Да, она офигенная. Но вот смотрите, к примеру. Подходит вам такой маленький ребеночек. Подходит, подходит и такой... Сказку хочу. А вот вы устали с работы. Такие, Блин. И такие... Маруся, расскажи какую-нибудь короткую сказку. А она раз, и ничего тебе не говорит. А потому что нужно ребенка как спать укладывать? Маруся, расскажи анекдот. Алло, полиция, меня похитили инопланетяне. Вы что, пьяны? Да, так совпало. Ну, самое главное, что не алкоголем. Вот, а, кстати говоря, у будет очень крутая функция для детей, которые не разговаривают. В смысле? Не слышал. Смотри а Дальше, в комп не в комплекте, дальше будут продаваться такие NFC карточки Ребеночек с, а, с какой-то командой Ребеночек такой подползает, допустим Но он еще не может разгадать И такой, Херакс при прислоняет И он начинает читать сказку Херакс прислоняет, и он начинает море А типа инфсемиты, в которых загружены грубо говоря определенные фразы. Там, да. Погода, да, да, да, да, да. Сказки, да, да, да. Это, идут... это краски сделаны для детей и для тех, кто не может разговаривать. Ну, для людей с ограниченными да. возможностями. С, огр с ограниченными возможностями. И вот, на мой взгляд, это очень круто. У Алисы такого нет. We'll То есть, с этой кнопкой. Подожди, подожди, кстати говоря, знаешь, что еще проверим? Извини, что перебил. Ну, да, У я... нее есть очень... Ну, как заверяют? А сами ребята из Mail.ru. А, то, что она очень чувствительна по слуху, в плане того, что а, у Алисы есть такой прикол, То, что когда у нее звук громко, если ты начинаешь говорить, она тебя не слышит. У Маруси мы еще эту функцию не проверяли. Я проверял. Проверял? А, да, так как а, ну, это новый мы здесь материал Мы проверим. Да, у нас как бы есть свои экземпляры, которые как бы, мы уже ими пользуемся, хоть и буквально не дней. Я дома mm -hmm. включал звук на максимум, включал какой-то рок, не помню. Mm -hmm. То есть, как я говорил, она прям вообще mm -hmm. орет, орет, орет. Я ей просто спокойно, я не пытаюсь переключить. Mm -hmm. Я говорю, Маруся, но ну, находился я на расстоянии, наверное, 5 метров. Ну, не, Алиса так не особо слышала. Вот, и она такая раз, mm -hmm. музыку выключила, и такая, я типа вас слушаю. Я такой, ну, тыры-пыры там, все это объяснил, и она выполнил. Подожди, подожди, подожди! А, Маруся, мне нужно брать с собой зонт? Дождь со снегом ожидается сегодня ночью. Ну, значит, нужен. Значит, зонд не нужен. Ладно. Зонт, раз дождь ну, снегом. По поводу, кстати говоря, Маруся, она может поставить будильник. Да, право поставить будильник. какой-то, Кстати, когда мы говорим Маруся, она постоянно врубается. Да, поэтому давайте, как я говорил, сзади есть... Код, ко... мы... Нет, нет, нет, нет, нет, нет. У нас будет кодовое слово, будем назвать ее Исуне. Исуне, окей. А твоя мама тоже это смотрит? Маруся, разбуди меня через три минуты. Окей, разбужу вас сегодня в один час четырнадцать минут. Это, между прочим, расизм, хочу вам сказать. Причем страшный расизм. Это просто моя колонка, чувак. Это еще одна моя колонка. Nice. Uh, так вот, проверим, как будет будильник По поводу функции, что она умеет. Представьте себе, что вы дома сидите вы с любимой девушкой, парнем, парни девушкой. Парни, парни. Здоровое, я не знаю. Это он про меня. Прикольно. Давайте, ты давайте, там, садитесь, там, располагайтесь, да. Мы, типа, Сидите и хотите устроить романтику. Что для этого? То есть, как бы вам нужна атмосфера. И ты, к примеру, говоришь, Маруся, поставь шум костра. Ставлю шум костра. Ну, на самом деле, звук очень хорошо она передает. Самый прикол еще в чем: что помимо шума-костра, давайте поставим на паузу. Она может... Кстати издавать... говоря, насчет паузы, да, один раз касаетесь паузы. По поводу а, жестов мы не рассказали, как вообще это, как она работает. Смотрите, крутите, уменьшаете, увеличиваете звук. А, если вы хотите перезагрузить сеть Wi-Fi, например, вы там куда-то ушли. то есть... -то, это, это, это в том случае, если колонка переезжает из одного места с одной ну, сетью в другое место. В принципе, сетью да. То есть там два пальца ставишь, если она у вас на стационаре будет постоянно дома, то с ней вообще ничего не будет делать, она будет как бы автоматически. Да. По поводу.. А что там хочется звука? По поводу звука я хотел добавить то, что вот мы сейчас включали шум костра, mm -hmm. у нее также в нее загружены довольно необычные звуки, такие как э, шум рынка. Ну, действительно, зачем это нужно, непонятно, потому что романтическую атмосферу не создает, mm -hmm. но есть такой вариант, допустим, давайте попробуем. Маруся, включи шум рынка. Там, шум рынка. Просто ощущаешься в Китае, там кто-то кашляет, где-то коронавирус летает. <nose> да, где-то. Типа... Да, вот. Да. И ты болен. Это того не стоит, в конце тебя обломают. Вот. А... Это очень, кстати, прикольно. В смысле для а а, Кстати говоря, у нее есть очень прикольная функция, смотрите. Она мурчит как котик. А еще она может делаться так. Маруся, как мяукает кошка. А есть еще вариант, как вот, если вы ее гладите сверху, как котенка чаще за ушком, она мурчит. Можно просто просить, чтобы она мурчала. Это чтобы ваш домашний питомец не стал с ней ругаться. То есть... Ой, блин... Хорош, друг, не позори меня. Маруся, включи шум кошки. Ставлю мурлыканье кошки. Теперь как бы это будет на постоянке. Я проверял дома со своими кошками, у меня их собственно три, и они прям начали обнетиться, гладиться. Ну то есть, будильник, три минуты, и пока ты его не выключишь, звук громкость будет набираться. Очень важно, Сергей, ты же не видел тот датчик, который с другой стороны, он переливается. Слушай, очень круто. То есть, обрати внимание. Блин, это круто. Морозься. Красиво, да? Выключи будильник. Будильник отменял. Заметьте то, что она по факту на все команды воспринимает. Вот прям вообще все. Да, то я есть... даже, даже выключу на всякий случай. Вот, мы выключили, и видите, да, индикатор. Знак того, что она не реагирует больше на голос. Маруся. Маруся. Маруся. Ну, мне больше она с включенной нравится, на самом деле. По поводу музыки, кстати говоря, мы еще не пробовали. А, к примеру, допустим, давай что-нибудь такое. Марусь. Маруся, включи какую-нибудь такую движовую музыку для вечеринки. Не нашлось ничего похожего. Попробуйте произнести название иначе. Проще. Маруся, включи популярные русские песни. То есть это для тебя движова, для вечеринки, да? Нет. Просто... О, презираю. Так и чувствовал. А, это звук на 5. Это звук на 5. Сразу пробуем. Не-не-не-не, да. Не это будет слишком. А, ты а плюс ко всему она ищет музыку по вашим. А, допустим, прибыть. Ну, ощущение. то есть вы можете сказать, допустим, Маруся, включи трек Эминема, нота Not Afraid. То есть, максимально. То есть, это, эта она колонка, помена? она существует для того, чтобы облегчить себе жизнь. Ну, да? не себе. Ну, себе же То есть, а, я не знаю, это то, что, ну, должно стоять дом. Плюс ко всему, у нее есть тоже управление умного дома. Смысл пере. И, кстати говоря, хочу сказать, у меня у очень моего хорошего близкого друга, вот. Чувак, если ты это смотришь, у него дома Алиса. Офигенно. Алиса крута. Базара Базар как говорится, да? В Узбекистане. Это, так вот. А, она крутая, но она громоздкая. Это она миниатюрная. Кстати говоря, прикол в том, что вот она на коробке, как нарисована, такая она и будет размером. Да, она, она, а она натуральную нет. величину. Вот. Это очень классно. Мы пришли в магазин, посмотрели, такие, о, прикольно. И а, эта колонка, она будет, а, наверное, наша рабочая. Но ну, в плане того, что она будет находиться с нами, потому что так будет удобнее. Подо... А, кстати говоря, ты помнишь, пробовал что-то гуглить у нее, допустим? Спрашивать? Да, да, см... Алиса. Ой, Алиса. Районная привычка. Маруся. Сколько человек на Земле? Нашла в ответах моего руха. С тех пор, как на Земле появились люди, родилось более 78 миллиардов человек. 78 миллиардов? Разве на не 6 миллиардов было число. Это Ради составляет примерно 4% от числа всех людей, которые на Земле за время существования человечества. А, кстати а, говоря, вообще... а, давайте попробуем фичу для школьника, к примеру. А, Маруся, сколько будет 1 вторая плюс 1 вторая? Один. Теперь я, Маруся, сколько будет ноль разделить на 0 Ну, потому что на 0 делить нельзя. Вот, и, ну, то есть, это круто. На мой взгляд, Mail.Ru сделал... Очень крутую колонку, она максимально достойная. Согласен, поддерживаю полностью, она... Мэл, вы красавчики. А вы мне. The best of the best and the best. Вот, так действительно, она миниатюрная, она приятная, с хорошим динамиком, с большой функцией информации, то есть она, как ищет в интернете, в этом плане подходит детям, животным, взрослым, может определить погоду, управлять умным домом. А, еще она может, для особо верующих, она может читать гороскоп. Маруся, расскажи гороскоп на завтра для льва. Гороскоп для львов на завтра. Удачный плодотворный день. Он одинаково хорошо подходит и для самостоятельных действий, и для того, чтобы искать союзников. Имейте в виду, что все ваши действия сегодня привлекают больше внимания, чем обычно, и даже мелкие оплошности не остаются незамеченными. Не стоит делиться с кем-то своими секретами, обсуждать новые планы. Вторая половина дня подходит для общения с друзьями. В это время возможны незапланированные, так, но все, приятные Так, все, слишком много.